Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я покажу как сделать серединку пряжку для банта. Ну, допустим, вот такого банта как красиво эффектно она смотрится. Кому интересно, оставайтесь со мной, я все покажу. Для работы понадобится конечно же лента, ее ширина 9 мм и все расчеты даны для такой ширины. Я использую стразы на цепочке размером 4 мм и из этой цепочки я нарезала две полоски с четырьмя стразами и две полоски с тремя стразами. Клеить я буду на момент гель, можно использовать момент кристалл или другой универсальный клей, прозрачный. Клеить буду на фетр, у меня прямоугольничек 3 на 4 можно меньше немножко. Нужна будет ручка или лучше карандаш и маникюрные ножницы с острыми кончиками. Помогать не будет пинцет. Итак, на фетровом прямоугольничке я сделаю маленький чертеж. Отмечу ширину ленты, это 9 миллиметров. И проведу от этих точек параллельные линии. Теперь я намечу длину этой серединки. Я беру отрезок 3 три страза и намечаю эту длину. Это будет вообще 12 миллиметров. И теперь здесь тоже проведу линии. У меня получился вот такой прямоугольничек. По этому прямоугольнику я уже вижу, что мне нужно вырезать. Вот так я по намеченной линии надрезаю. И теперь острыми носиками ножниц аккуратно режу до намеченных линий. И здесь срезаю прямоугольничек примерно шириной в 2 мм. С этой стороны делаю то же самое. В эти прорези будет вставляться лента. Теперь я нанесу клей по периметру. Вот так, не жалея клея, я уже нанесла. И здесь лучше использовать металлич металлическую линейку, для того, чтобы фетр не прилип к столу. Беру отрезок с четырьмя стразами и ставлю на отметки в верхней линии. Теперь кусочек из трех стразов. Здесь я приближала уже как могла, ближе никак не получается. Но вы увидите, что я делаю. Теперь опять отрезок 4 страза. И последний три страза здесь задача выложить по краям правильный прямоугольник теперь я все аккуратно подровняю сверху придавлю можно зубочистку использовать можно пинцетик использовать как вам удобно главное чтобы линии были ровными и красивыми все и теперь оставляю подсушиться минут через 20 клей высох и теперь я могу лишний фетр срезать срезаю так чтобы с боков как можно меньше было видно срезы Можно оплавить зажигалкой, а можно оставить и так. Эти срезы, в принципе, их не видно. И теперь я беру ленту. Здесь вы можете взять любую нужную вам длину. Я беру длину 12,5 см. Теперь заправляю ленту снизу вверх и тот же конец сверху вниз. Такие серединки получились у меня и обязательно получатся у вас. Если вам понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, поделитесь этим роликом в своих соц сетях, комментируйте, с вами была Ирина и до новых встреч!